Уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол», мы продолжаем э, наши традиционные воскресные телемосты с нашими товарищами из разных городов нашей страны. Э, для начала э, еще раз сообщу, что э, желающие участвовать в наших последующих эфирах могут написать на нашу почту «Инфо». Ледокол, собака, gmail.com Почта будет указана еще и под сегодняшним видео. Тема нашей последующей передачи, следующей передачи, точнее, предвыборный угар и последующие похмелье. А сегодня мы поговорим об экономическом кризисе и его перспективе в Российской Федерации. Нам, на наш взгляд, тема не менее актуальная. Вот. Соответственно, уважаемые зрители наши, если у вас будут возникать вопросы по данной теме во время действия эфира, вы их можете задать в чате с пометкой вопрос. Вот. Вести передачу буду я, Вячеслав Мерзликин, член Союза коммунистов и из Тула. Представлю наших гостей. Это уже традиционно наши гости из Кемерово, Павел Викторович и Дмитрий Викторович. А также члены Союза коммунистов из Хабаровска Андрей Петренко, Марат Ганиев и Дмитрий Диденко, и наш товарищ, член Союза коммунистов из Самары, Юрий Владимирович. Вот. Юрий Владимирович, ему хочется сказать еще отдельное спасибо за то, что он всегда участвует у нас в двух ипостасях, то есть он обеспечивает техническую сторону наших эфиров. Вот. Ну, собственно, продолжим непосредственно к теме бюджета. Говоря о кризисах, можно сказать, что еще дедушка Маркс, старый добрый дедушка Маркс, доказал неизбежность и цикличность кризисов перепроизводства при капитализме. Это когда капиталист, ну точнее даже не капиталист, а трудящийся, производит для капиталиста столько продукции и на такую сумму, что стоимость всех зарплат трудящихся. Не может покрыть той, той прибыли, какую наметил капиталист после продажи данной продукции. То есть, зарплат на покупку этих товаров банально не хватит. Ведь зарплата трудящихся – это всего лишь статья расходов в бюджете буржуя. Но эти товары необходимо продать, иначе барыги не получат прибыли. Поэтому в дело включаются банки у которых, как говорится, свой интерес в этом деле. И начинает, естественно, надуваться кредитный пузырь, который неизбежно рано или поздно лопается. Отсюда и финансовый кризис наступает следом за кризисом перепроизводства. А далее э, рост безработицы, банкротство, разорение и прочие прелести капитализма. Самыми, самыми яркими примерами из э, вот этих вот кризисов те что вот мы помним э, начиная э, где-то с 20 века да мы можем вспомнить великую депрессию двадцатых тридцатых годов золотой дефолт конца 60-х начала 70-х ипотечный кризис 2008 -го года э, продолжающийся до сих пор буржуазные идеологи нам постоянно говорят, что кризисы это мол суть нормальное явление для рыночной экономики, мол слепая рука рынка все равно все разрулит и все растает по местам, ну собственно и прочую-прочую такого рода болтовню пытаются втереть в мозги э, нам. Но мы же как коммунисты и прежде всего материалисты, должны э, зрить в корень проблемы, изучать ее всесторонне с использованием классового подхода и э, анализировать ее на основе диалектического материализма как научного метода познания. И в связи с этим у меня вопрос к нашим гостям. Справедливо ли учение Маркса сегодня или наличие айфонов, инстаграма и вайфая, Нивелирует проблему кризиса в корне. Кто готов? Пожалуйста, Павел Викторович, может быть, начнет. Павел Викторович. Приветствую всех участников и зрителей на нашем канале. И хочу сразу нырнуть в Википедию. Это очень интересное место. Экономический кризис – резкое ухудшение экономического состояния страны проявляющегося в значительном спаде производства, в нарушении сложившейся производственных связей, результатом экономического кризиса является снижение жизненного уровня населения и уменьшение реального валового национального продукта. И есть расширенная формулировка экономического кризиса. Это явление для рыночной экономики. Повторяю, слух для тех, кто не понимает. Это явление для рыночной экономики, то есть для капитализма. Повторяющийся с определенной периодичностью и в зависимости от масштабов может касаться как определенного государства, так и имеет мировое значение, которое сопровождается резким спадом производства и вследствие банкротства предприятия, падением валового национального продукта, масштабом, ростом безработиц и зачастую обесценением национальной валюты девальвации. Так, ну это то, что у нас нам рассказывает э, Википедия и э, интернет. Как я к этому отношусь? Без плановой экономики, без наличия плана, и госплана и представления, что нужно для нашей страны, у нас будет продолжаться эта тема бесконечно долго и циклично. Я читал работы Кондратьева он на 2020 год, нам прогнозировал три экономических кризиса, не три, то есть я немножко соврал. Экономический, политический и социальный кризис, которые будут в нижнем пике попадать, то бишь в максимальный резонанс. Что такое кризис? Простым языком, я-то думала, а оно-то оказалось. А когда мы не прогнозируем нашу жизнь, так и получается. Ну, простой пример из жизни. В Кемерово. Очень много компаний занимается стоматологией. Выгодно, удобно кабинеты, вложения, технологии, информационное поле, но не все могут заниматься стоматологией. И если у нас все население Кемерово будет заниматься зубами, а то будет розетки чинить, то будет производить прищепки, кто будет производить гвозди, кто будет производить трусы, какие-то резиночки для крепления волос. Задача капиталистов – только прибыль. И из этого у нас все проблемы, потому что все кидываются там, где вкусно и там, где жирно. А невыгодные, нерентабельные вещи то будет делать, то, что нам нужно для обеспечения жизнедеятельности всего населения в нашем государстве. В этом и проблема. В советское время э, кризисы на нас не действовали абсолютно, потому как система уклада и госплан здорово это все убирала. Ну, например, у нас в стране сейчас 140, приблизительно там, 142 миллиона человек, по разным цифрам, в разные данные, я тут не буду упираться в них. На 142 миллиона человек нужно какое-то определенное количество трусов. И если это запланировать и сделать государственным планом, такой будет кризис. И все трусы, которые будут производиться в нашей стране, будут востребованы. Также будет востребован хлеб, зерно, мясо, молоко. А предположим, мы сегодня кинулись все производить колбасу, какую-нибудь там дорогую, классную. Все. Все цены и рынок начнет реагировать моментально. Если я представитель капиталистического мира, я буду заботиться только о своей прибыли. И мне фиолетово, что там сосед, кушал, не кушал, как он живет, если у него жилье, как его медицинское обслуживание касается. Я забочусь только о себе, о своем я и о своем пузике. То есть моя задача – прибыль. И за 300% прибыли потом в этом моменте мозги отключаются, и человек перестает быть человеком. И в заботе о своих желудочно-кишечных делах, мы оскотиниваемся, превращаемся в мещан. Что и происходит, что мы и наблюдаем в современной России. И то, что каждый из вас может наблюдать у себя в подъезде, выходя на улицу, выходя на производство на какое-то, или просто есть в сторону магазина, купить себе хлеб. Ну, хлеб в нашей стране пока держится искусственно, но это все пока. Количество налогов и количество придумок от правительства колоссальное, и нам закручивают жизненную среду настолько сильно, что скоро и вздохнуть не можем. Но одно из последних ноу-хау правительства, это Пермский, Пермский край, там, по-моему, налог на дождь, 7 рублей в месяц. Ну это жесть, это ужас, там уже чиновник уволили, который там прописал это в квитанции. Но это не решает сути основной самой проблемы капитализма. Задача капитала – самовозрастающая прибыль, то бишь, чтобы капитал у нас само, сам себя воспроизводил. А все ваши моральные, нравственные, все отношения никого не касаются. Поэтому возвращаем через революцию советскую власть. И восстанавливаем госплан, и восстанавливаем другие экономические отношения, которые были у нас в советское время. Я закончил. Все верно, Павел Викторович, абсолютно согласен. Для капиталиста прибыль прежде всего, вот, а то, что ее не приносит, естественно, естественным образом для капиталиста идет лесом, как ненужный балласт. А что касается налога на дождь, но ну это уже... Сказка про Чаполина в действии, в реальности, так сказать. Понятно. Дмитрий Викторович, пожалуйста, тот же вопрос. Ну, приветствую зрителей. По большей части вы уже все сказали практически, зачитали Википедию, главный источник, главный ресурс. Вот. Но я несколько слов скажу. Для меня, для меня экономический кризис – это грабительство, это грабеж большинства, меньшинство. Вот. Это для меня. Ну, По большей части это так и есть. Павел Викторович упомянул, что надо вести госплан. Он говорит, что надо через революцию. А я говорю, что мы должны вести освободительную борьбу. Вкратце. Все, Вячеслав, передавай слово. Спасибо. Твоя позиция ясна. Тот же вопрос нашим товарищам из Союза коммунистов Дмитрию Диденко. Здравствуйте. мои зрители, читатели информагентства «Ледокол». Вот. То есть Нередко приходится слышать такую вещь, как у нас же появилось что-то новое, появились там линии электропередач, появились, я не знаю, там, интернет, да, вот, зачитал про Wi-Fi, Инстаграм и iPhone, и что учение Макса справедливое для 19 века больше не работает. Может быть, оно и для 19 века это, наверное, было несправедливо, мы слышим, но сейчас уже точно не работает, да? Вот. В ответ на эту реплику хотелось бы разъяснить, в чем заключается сущность, вот, сущность кризиса и вскрытие именно научное, которое было произведено дедушкой Марксом, вот, вот этой вот проблематике. То есть вся современная, в принципе, экономика, которая есть, она вся составляет собой, представляет собой вот попытки выдернуть из марксизма всю внутреннее социальное наполнение и оставить только объяснение вот какое-то, которое должно, значит, помогать. Потому что понятно, что в марксизме есть прогнозная сила. Я напомню, что как бы, экономические кризисы, первый из циклических, произошел у нас в 1857 году, а Маркс их предсказал до этого, а потом происходили каждые 10-11 лет ну сокращать потом до семи 9 лет вот но смысла в том что маркс их описал их описал и четко спрогнозировал хотя кроме него этого в принципе никто не ведет смысл заключается здесь в чем он очень простой что экономика в целом капиталистическая если она замкнута то она неизбежно коллапсирует связано это с чем с тем что абсолютно большая часть товаров, услуг, да, они потребляются трудящимися. Вот, то есть конечный потребитель – это всегда трудящийся. Так называемое промышленное потребление, да, оно всего лишь опосредованное. То есть э, все, что потребляет завод, уголь, железо, там, железную руду, электроэнергию и так далее, оно все служит для того, чтобы произвести продукт. А потребителем конечного продукта все-таки является население. А сам ну, экономика делается не на резной мебели элитарной, она делается на спичках, на вот вспоминаем Англию, на шерсти, которую можно делать, не там огромные-огромные портянки, то есть вытягивать сукна, длиннющие холсты, да? на вот селедке в Голландии, которую бочками квасили, и так далее. То есть на чем-то, что можно поточно изготавливать. Именно это и составляет структуру экономики. А самой, самому правящему классу, самой буржуазии, ей вот эти поточные промышленные товары ей не нужны. И более того, свои средства она рассматривает не как потребительные. То есть она рассматривает свое состояние не с той цели, что его потреблять, а как статус, как капитал, который должен самовоспроизводиться. Ведь вы посмотрите в Forbes любой список, что наш, что зарубежный, все капиталисты, они пытаются забраться выше, выше, выше. Нету таких, которые бы получали 200 миллиардов собственности, решили. Ну все, мне хватит до конца жизни, а все остальное я сейчас буду тратить каждый год, там, помогать людям, делать новые страны. Такого нет. Максимум, на что они способны, это какую-то часть, типа, в кавычках, да, пожертвовать на благотворительность, при этом, естественно, всем об этом рассказав и добившись, чтобы там 150 видеокамер, 460 телеканалов, 500 корреспондентов, это все снимал Но сам, сама основа в том, что в принципе все то, что они получают, все то, что они выкачивают из работника, они тратить-то не собираются. И в результате мы получаем что? Что из экономики вытягиваются все соки. То есть, как вот этот вот клещ, да, присосавшийся, да, даже не знаю, как, как, какой-то более страшный паразит. Он не способен, в принципе, вот, точно так же, как вот этот вот, вот какой-нибудь туп, туп, тупой паразит, да, вот он не способен понять, что он убивает своего носителя, он уничтожает для себя весь мир, среду, в которой он живет. Точно так же и капиталист не в состоянии, ну, понять может и в состоянии, но преодолеть вот это, вот он не может. И, соответственно, Постоянно извлекая прибавочную стоимость, постоянно выводя из живого оборота деньги, переводя их в, на, в накопительную стоимость, постоянно пытаясь организовать какой-то какой новый переносящий доход, он неизбежно приводит к тому, что трудящиеся нищают, и через некоторое время они просто не могут купить все то, что для них произведено. А буржуазия покупать поточным образом изготовленные изделия не собирается. Ей это все не надо, ей это неинтересно. И вот мы получаем через некоторое время снижение, снижение платежеспособного спроса. Следом за снижением платежеспособного спроса приходит, соответственно, финансовый, ну, это, приходит финансовый коллапс. Почему? Потому что капиталисты они продают не только то, что они произвели, они продают уже тот труд, который только собираются эксплуатировать. Это так называемые фьючерсные, форварные контракты. То есть капиталист продал уже не только то, что он произвел сегодня, он продал уже то, что собирается произвести через там, полгода, год и так далее. Это вот такой так называемый рынок там, деривативов, там, фондовый рынок, внесее рынки, и так далее, и так далее, и так далее. И следом за обрушением реальной экономики приходит даже за небольшим сужением реальной экономики идет обрушение вот всего всех финансовых потоков, а следом за ними начинает разрушаться структура производства, но так как никто в принципе эту структуру то не собирается выстраивать по уму, да, и не собирается никак ее корректировать, то она просто рушатся совершенно непредсказуемым образом. Могут, например, как это было, могут, например, просто перестать продавать продукты. Просто торговые сети взять и сказать, что нет, мы лучше. Как это было, кстати, в Российской империи, когда а, поддерживался высокие цены на зерно тем, что крупные хозяйства, это вот то, то самое, да, голод 30-х годов, когда крупные хозяйства, Крупные кулаки хотели поприжать зерно для того, чтобы на него цену взвинтить. Что им может помешать? А ничего им не может им помешать. Они же в своем праве, в капиталистическом мире они были бы в своем праве. Поэтому, допустим, то, что на Руси, вот в Российской империи, в XIX век постоянно были, был голод, да? каждые 4-5 лет, это совершенно никого не удивляет. То есть ничего, с точки зрения капиталиста ничего страшного нет. Мы помним эту фразу, да, о том, что ну, они не вписались в рынок, там сколько, 20 миллионов вымрут, но они не вписались в рынок, и как бы, вот эта вот э, человек, человеко-ненавистническая система, она, собственно, порождается постоянно. Вот. Но э, основной момент, на котором бы я хотел заострить внимание, что Маркс исследовал не производство паровых двигателей не производство, не выплавку Чугуна и Стали. Он исследовал общественные отношения и как они и производственные отношения, производительные силы и производственные отношения. Ну, естественно, в рамках общества, то есть в рамках общественных отношений. И эта константа, пока у нас есть капитализм, например, она неизменна. Да, для социалистического общества учение Маркса во многом теряет свою силу. И, допустим, Осип Писаренович в прошлой работе ⁇ Экономические проблемы социализма в СССР ⁇ да, он об этом писал. Но для капиталистического общества вот эти вот коренные, коренные вопросы, они а, сохраняются постоянно. И вот я сталкивался периодически вот в так называемых левых группах, да, среди так называемых людей коммунистических порядков рассуждение о том, что, дескать, учение Маркса, оно, конечно, в чем-то хорошо, как идеология, но оно, дескать, ненаучное и что-то такое. Я вот с этим категорически не согласен. Более того, я абсолютно уверен, что это некорректное заявление. Учением сила <laughs> учения Маркса в том, что оно верно. Оно обладает прогнозной силой. Оно является результатом научного метода познания, материалистического метода познания, диалектического материализма. И Сама модель, модель расширенного воспроизводства, она лежит в основе всего, всей современной экономики, и всего современного даже буржуазного представления об экономике. Поэтому говорить о том, что в какой бы то ни было мере капитализм может от этого как-то отказаться или уйти, это совершенно не разбираться в сути вопроса. Вот что я хотел сказать по поводу, <кх> устарело ли учение Марца о кризисах, или вообще в целом устарело ли оно или нет. Понятно, спасибо. Учение Маркса все верно, учение Маркса все сильно, потому что оно верно. Андрей, вот Дмитрий нам вкратце дал картину по кризисам, ну, так сказать, по кризисам в принципе, так сказать, в теории. Что, что мы можем наблюдать, скажем, по тем же кризисам в действительности? Ну, или на практике. Можно для того, чтобы начать, да, более конкретно? Да-да-да, более... можно. И какие явления кризиса, как безработица и бедность, да, они самые наверное, острые проявления кризиса экономического. Ну, предварительно скажу, что в 20 веке только экономических кризисов насчитывалось около 20. То есть, ну, самые крупные из них – это Такие кризисы, как 1901 года, 1903 года. То есть они охватили не одну, две, три страны, все страны в общем, и Старую Европу, и, Старую Европу, и Новый Свет. То есть это с установлением монополизации да, именно в мировом масштабе. Далее был кризис 1914 года. Это связанные с началом Первой мировой войны, естественно, самая основная причина. Это также какие были последствия увеличения бедности, естественно, появление безработицы. Далее, если дальше идти по исторической справке, то это 1920-1922 год. Это тоже был кризис, который был ознаменован окончанием Первой мировой войны и также начинающейся девальвацией – это повышение покупательной способности национальной эволюции и рецессии. Это можно было наблюдать в таких странах, как Дания, Италия, Финляндия, Голландия, Норвегия, США и Великобритания. Рецессия – это спад производства, то есть в этих странах наблюдался очень значительный спад производства, также, если следовать дальше по истории XX века, в частности по истории кризисов, то это, естественно, мировой кризис 1929-1933 года, так называемый черный четверг, когда на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло резкое снижение акций, знаменовавшее начало крупнейшего в истории как раз кризиса, о чем я и говорил. Стоимость ценных бумаг упала на 60-70%. Это данные усредненные. К концу 29 -го года падение курса вот этих бумаг достигло 40 миллиардов долларов. То есть закрывались фирмы, закрывались заводы, ликвидировались банки. Появлялись миллионы безработных, которые были в поисках, естественно, работы хоть какой-то. То есть там, ну, мы видим даже не то, что там по истории, да, каких-то непосредственно, если брать какие-то первоисточники. Также если посмотреть те же художественные фильмы 30-х годов, то есть, там люди устраивались на, на день, на два, на три, главное, чтобы заработать себе этот вожделенный кусок и прокормить не только себя, но и самое главное это семью. Что произошло, допустим? Да, там, увеличение, допустим, в США увеличилось количество безработных с 5,9 миллионов человек до 26,4 человек. То есть, также, если непосредственно говорить о промышленном производстве, то в США... Промышленное производство сократилось на 46,2%, в Германии на 40,2%, во Франции на 30,9%. В Англии, Англии более-менее, так думаю, что может быть даже и повезло, то, что там сократилось производство на 16,2%. То есть наблюдался самый маленький, сокращения. Ну и, естественно, если уже переходить непосредственно к нашей, к современной истории, это непосредственно история 21 века, то необходимо будет сказать в первую очередь об Соединенных Штатах Америки. То есть 2000, если вот говорить о 2010 году, то доля живущих за чертой бедности в США – наблюдалось увеличение, вот как раз в 2010 году, на процентов. То есть, если брать, 2010 год стал самым, наверное, драматичным годом по увеличению безработицы. За всю, можно так сказать, 52-летнюю историю США, последнюю. Вот если брать ту же Германию, то есть такой нюанс, что в Германии власти предложили дать испорченные мясные продукты бедным. И, естественно, наших чиновников это возмутило, но я думаю, что это явление временное. Но на этом я подробно не буду останавливаться. Допустим, подобную инициативу прокомментировал глава, по-моему, если я не ошибаюсь, так сейчас скажу онищенко Роспотребнадзор. Вот глава Роспотребнадзора прокомментировал эту инициативу, так сказать, достаточно остро высказался с критикой в сторону власти, Герма... власти Германии. Если, допустим, уже брать непосредственно нашу страну то на сегодняшний момент насчитывается 19,3 миллиона человек, живущих за чертой бедности. Причем очень такой характерный показатель, что прожиточный минимум последние трети 17-го. И в начале 2018 года он фактически не увеличивался. А хотя инфляция, инфляция, она был, то есть инфляция была очень странное какое-то соотношение, тем более, что на, наша власть говорит, начала говорить о том, что необходимо будет снижать количество бедных в нашей стране как минимум в два раза. Это даже вот если перейти на сайт Росстата, это, допустим, это высказывание, и вот эти меры по неувеличению, так сказать, прожиточного минимума даже удивляет, даже Росстат наш удивляется подобным казусом. В принципе, более кратко, то, что я хотел охарактеризовать о таких проявлениях, Экономического кризиса как бедность, безработица. Ясно, спасибо. Ну, Росстат у нас вообще второй по чудесам за Чуровым, так сказать, тема для отдельного разговора. Подводя промежуточный итог выступлений наших ораторов, мы узнали, как выглядит кризис не только в теории, но и на исторических примерах. Марат, а как обычно капитал выходит, ну или старается выходить из кризисов в рамках своей системы? Здравствуйте, товарищи. Дмитрий уже рассказал немного о капитализме свободной конкуренции, который был при Марксе и кризисы, которые ему были свойственны. Я хочу рассказать именно дать краткую историческую справку одновременно а, за последние сто лет о кризисах и как они ну, как они проявлялись на обществе в форме войн или чего-либо другого а, для примера хочу окунуться на сто лет назад то есть как Андрей сказал это кризисы 1914 года то есть в ту эпоху у нас была колониальная система и страны-метрополии, которые эти колонии контролировали, выкачивали из них ресурсы и защищали от других метрополий стран. То есть это у нас был союз Антанты и противоположный союз. В ту эпоху, получается, каждая метрополия, она полностью пытается выкачивать ресурсы из своих колоний, не подпускает своих соперников на эти колонии. Одновременно с этим доит свой народ, и тем не менее ей, опять-таки, не хватает прибыли. Она пытается устроить какие-либо небольшие, маленькие конфликты, и, конечно же, и противоположная сторона также устраивает военные, готова пойти на военные конфликты, чтобы... Для этого могу, рекомендую товарищам, которые нас слушают, более менее чтобы разобраться в той ситуации, это почитать работу Ленина Империализм как высшая стадия капитализма. Почему? Это позволит разобраться, почему именно в том капитализме сто летней давности неминуемы войны между странами. Так, дальше я хочу рассказать. О... У нас, получается, происходит после Первой мировой войны, и она заканчивается пролетарской революцией в Советском Союзе, ну, в бывшей Российской империи. Получается, Советский Союз у нас строит плановую экономику, огр... оказывается в экономической блокаде и, как сказать, живет уже по законам социалистической экономики. То есть это... 28-й год, начало пятилеток и дальнейшие пятилетки. А на Западе у нас что происходит? Пролетариат там не взял власть, коммунистическая партия предала, то есть это берем, как пример, это второй интернационал у нас в Европе, он предал пролетариат. Это, то есть мы уже говорили об этом в предыдущих роликах, но это напомнить нашим зрителям и товарищам. А тем не менее, получается то, что на Западе происходит опять-таки у нас капиталистические страны, им все время не хватает прибыли. Они, оказываются опять подходят к кризису, нарастает безработица, начинается голод, и тот кризис назывался у нас Великой Депрессией. И как же буржуазия поступила, как она решила выпутаться из Великой депрессии? Мы можем, то есть тут Андрей уже немножко упомянул, получается то, что буржуазии было выгодно спонсировать, например, Германию. То есть создавать крупные военные заказы, что оздоравливает экономику, дает рабочие места, создает ну, промышленность, танки, самолеты, ну, в общем, люди заняты, появляются продукты питания, и вроде бы кажется все хорошо. Но единственная цель-то этого всего, то есть решение безработицы, да, улучшение этой ситуации, это, как я говорю, военный заказ. То есть капитализм опять идет на войну. Он не может без войны решить те текущие проблемы. А, так очень подробно я не буду рассказывать а, о Второй мировой войне. Скажу, то есть по итогам. Второй мировой войны. Советский Союз у нас победил, социалистическая экономика, она доказала свои преимущества перед капиталистическими, причем объединенными капиталистическими государствами. И по итогам, получается, у нас США, она разбогатела, то есть страна, она участвовала в войне, и она оказалась, решила свои проблемы, то есть экономические и, например, Швейцарию хочу упомянуть очень как хороший пример. То есть, она, говорят, она богатая и так далее. Она не участвовала ни в Первой мировой войне, ни во Второй мировой войне. Но, тем не менее, оказалось то, что она служила, так сказать, финансовым посредником, через который проходили все финансовые операции буржуазных государств. Есть, и за счет этого она смогла очень сильно разбогатеть, и также она была одним из крупнейших военных поставщиком вооружений. По итогам Второй мировой войны у нас также исчезает ну, исчезла колониальная система, которая была раньше. А в Советском Союзе, как мы уже говорили раньше, на предыдущих передачах, марксизм превратили в догму. То есть отказались от научного понимания, а правящий класс, он получается, после 1953 года постепенно придает пролетариат. В умах людей закладывается такое мнение, лишь бы не было войны. А в итоге у нас получается то, что, оказывается, бывает хуже войны. Это когда мы отказываемся от классовой борьбы, идем на конвергенцию с западными странами, ну, социалист... ой, с буржуазными странами, когда британское государство, оно ни в коем случае не должно идти на это. А постепенно у нас пер... осуществляется переход Советского Союза на рыночную экономику внутри. Ага. И получается... А постепенно внутри Советского Союза также начинается зависимость от экспорта. От западных стран. Но тем не менее, хоть нам и говорят то, что Советский Союз развалился сам, мы можем понимать, мы марксисты понимаем то, что он был уничтожен целенаправленно. Тот же дефицит, о котором говорят в 80-х годах, он был э, сделан специально свыше, чтобы ну, показать населению Советского Союза то, что эта система уже недееспособна, ее нужно менять. Ну что и осуществ... было осуществлено. Развал Советского Союза, он помог улучшить жизнь Соединенных Штатов Америки и, так сказать, западных европейских стран. В том числе мы можем. Ну, мы понимаем, то, что у нас туда оттуда, в те страны до сих пор уезжают мозги. То есть программисты, ученые, люди, и люди, ну, в общем, люди которые сказать, не могут реализовать здесь свои возможности. И также едут за более, получается, лучшим уровнем жизни. У нас туда у, на Запад уезжают ресурсы, потому что здесь оказывается, ну, с точки зрения капитализма, оказывается, их выгоднее продавать на Запад. И развал, уничтожение Советского Союза, оно создало однополярный мир, то есть позволило США быть гегемоном в сегодняшнем мире и творить что угодно. То есть мы можем посмотреть это. Вот страны такие, как Ливия, Ирак, Афганистан, они, можно сказать, то, что уничтожаются и, не, и уничтожены. Сегодня военные конфликты ведутся в Сирии. То есть нет того нет, у нас сегодня нет пролетарского государства, которое бы могло быть, как сказать, защитником этих стран и пролетариата в этих странах. От капитала. Также в современном мире вопрос кризиса также не разрешен. Мы можем вспомнить ипотечный кризис США, который разразился тысячи восьмом году так, ну, я думаю по поводу экономического кризиса уже расскажут мои товарищи дальше как о том как он перерос в финансовый кризис и опять-таки отразился на всей мировой экономике. спасибо товарищ. У меня на этом все ясно спасибо ну то есть все понятно, что <смех> в рамках э, текущей буржуазной системы выход из кризиса для капиталиста один – это война, через войну. А война – это прежде всего страдание трудящегося населения. Вот, как-то так. А, ну что ж, товарищи, мы рассмотрели ситуацию с кризисами в общем. Юрий Владимирович. А как часто происходят кризисы? И как скоро мы можем ожидать кризиса в нашей стране сегодня? Добрый день. Значит, сейчас покажем графики, которые демонстрируют изменения, которые произошли за последние годы при наиболее активной капитализации, так сказать, Российской Федерации. Вот. То есть, непосредственно данный график, который я сейчас уже вывел, он охватывает период с 2003 по 2018 год. Фактически, о чем речь? В середине, сейчас я продемонстрирую, вот период. Надеюсь, всем видно. Вот эти красные вертикальные полоски. Это года. То есть, здесь 2009 год. 2010, 2011, 2012 и 2013 год. В принципе, о чем речь? Как раз разговор шел про ипотечный кризис, касался, по крайней мере, этого. Что такое ипотека, что такое ипотечные вопросы? Ну, фактически, это финансовый вопрос, то есть это финансовый кризис. То есть это финансовые инструменты, а в соответствии с этим и финансовый кризис. Дело в том, что если рассматривать, как относиться или как ожидать экономический кризис, то следует посмотреть в первую очередь именно на такой вопрос. Что в первую очередь реагирует? То есть что может быть индикатором предкризисной или кризисной ситуации, которую, так сказать, обыватель так сказать, мечнин просто-напросто не думает, вроде все хорошо, в магазине все есть, все замечательно. Вот. Но ситуация, в принципе, именно как раз финансы об этом сигнализируют. Вот предыдущий график, который был, сейчас я его повторю, он показывает, что после кризиса 2007-2008 года наступило затишье. То есть вот в течение пяти лет, для Российской Федерации, для финансового рынка валютный курс приблизительно в держался на одном уровне. То есть колебаний, конечно, диапазон был порядка 10 рублей, это 30%, ну 30-25%, потому что максимум достигал ну, там, до 37 рублей. 36 рублей. В результате получается от 26, 27 вернее, до 37, то есть это 10 рублей. Но если округлим о том, что цена 40 рублей, то получается в любом случае вот одна четверть, 25 процентов. Или одна треть. Что, в общем по большому счету не важно. Так вот, вот этот период в течение пяти лет, это было некоторое затишье. Вот, затишье... Который, в общем-то, успокаивает многих и, так сказать, желающих, не желающих этого. Но для людей вроде, так сказать, рисуется хорошая картина, устойчивая ситуация, цены, так сказать, стабилизировались, стоят на месте. Вот, человек вроде как бы осваивается, но дело-то вот в чем. Вот этот вот период, который занимал, надеюсь, что. Ну, я сейчас Отрисую этот период. Значит, так, нет, не получается. Сейчас, минуту. Так, вот. Опа. Так, ну ладно, не получается у меня. Не готов я. Цвет сейчас поменяю. То есть вот этот период с 2008 по 2014 год. То есть вот он, этот период как раз устойчивого, спокойного, так сказать, благополучного жития. Когда цены стабильны, вроде бы зарплата стабилизировалась, и вроде как бы все сошлось. Но 2014 год, фактически конфликт на буржуазном поле буржуазном государстве таком, как Украина, собственно говоря, привел к тому, что, ну, как бы выразиться, понятно, буржуазия России, буржуазия Украины, что-то там не поделили. Так я выражусь. Вот. А фактически народ на Украине, не весь, конечно, но ну, встал и заявил о том, что мы не хотим подчиняться той буржуазии, которая, так сказать, сменила первую буржуазию. Первая была лучше, а вторая, так сказать, хуже. Вот. В результате всех этих событий политических, которые, собственно говоря, России, как бы Российской Федерации не касались, вот, но, как говорится, соседи есть соседи. В любом случае, что у соседей происходит, через стенку всегда слышно. И здесь то же самое. Люди, которые пострадали на Украине благодаря перевороту, им фактически деваться было некуда. Поэтому все это, так сказать, они пошли на территорию Российской Федерации. Фактически это беженцы. Вот. Далее вмешательство Российской Федерации в виде ситуации с Крымом. По-другому, в общем-то, Российская Федерация не могла фактически поступить. Хотя бы потому, что здесь большой финансовый интерес. Потому что если до этого платили там сколько, сотни миллионов долларов за, фактически, за Севастополь, за бухту, за одну, то здесь стало понятно о том, что сегодня это там, грубо выражаясь, сколько там, сотни или пару сотен миллионов, а эти ребята, которые пришли, они будут уже, может быть, раз в пять больше трясти. Вот, поэтому коммерческий интерес здесь тоже присутствовал, и, собственно говоря, все было сделано так, как так уже получилось. Все. Российская Федерация вошла в Крым, взяла Крым, и фактически, в общем-то, это вполне справедливо, вполне законно. От референдума никуда, так сказать, не спрячешься и не убежишь. Вот. Но дальше политический конфликт между буржуазными, так сказать, мирами или структурами, он начал развиваться шире, потому что в ответ на все эти действия западный мир выставил претензии о том, что будут вводиться санкции. Эти санкции, конечно, ввели. Вот. Но вопрос получается так. Санкции ввели фактически против тех самых толстосумов, тех самых так сказать, крупных компаний, которые, в общем-то, ну, монополисты, не монополисты, но в любом случае они держат достаточно большое пространство в России под собой. Ну, куда денешься, так сказать, от того же «Газпрома»? Никуда. Также, в общем-то, и «Роснефть», все остальные структуры, они помельче, не имеют такой, таких сетей. Вот, собственно говоря, и Полукоилу тоже. И дальше встал вопрос, фактически. Благодаря этим санкциям ударить по России. Ну, политики Запада так решили, ударили по России. Что дальше произошло? А дальше произошло то, что ведь все эти ребятки, которые там делают большие деньги, все эти, так сказать, крупные компании Российской Федерации, они ведь все масса перекредитовывались и кредит, кредитовались, то есть брали деньги в долг, под что? Вот этот вопрос, он остается. То есть, чем они, как говорится, страховались? Как минимум, это страховались территориями Российской Федерации. Ну, чем еще они могли, в принципе? Потому что в любом случае, если компания находится на территории Российской Федерации, значит, она на этой земле находится. Дальше картина развернулась очень простая. Так как э, этим ребятам толстосуму запретили перекредитовываться, где им нужно было брать деньги для того, чтобы, э, так сказать, гасить долги по кредитам, по долгам. Проценты все равно надо отдавать. А долги там, так сказать, не 3-5 миллионов, а многомиллиардные. Вот. Дальше произошла такая картина, собственно говоря, э, которую мы все видели. То есть... Начиная с июля-августа, то есть вот этот период, вот, произошел, произошла скупка валюты на внутреннем рынке, и была очень любопытная ситуация, была ли очень, очень любопытная ситуация вот в декабре месяце, это в передаче у Соловьева, когда Жириновский, так сказать, прикрывая вот, все, вот, вот всю эту операцию, вот весь этот рост, вот прикрывая все это, он значит очень активно говорил и объяснял о том, что это все произошло из-за спекулянтов. Вот. А то, что в данной ситуации вышли спекулянтами именно, так сказать, крупные компании, про это, естественно, было, так сказать, умолчали. Вот теперь вернусь к тому вопросу, который еще был в начале о том, что как за всем за этим так сказать, предопределять или наблюдать? Фактически наблюдение можно иметь. То есть можно как-то ожидать этого. Если смотреть за финансами. Вот я предлагаю посмотреть. Вот смотрите, я сейчас проведу под теми ценами, которые были, кривые. Ну, в принципе, постараюсь прямую, хотя она у меня не особо получилась. То есть, как видите, вот эта вот черта красная. Она под углом вверх, то есть она направлена вверх. То есть, значит, на рынке, начиная где-то с 2011 года, приблизительно, и это подтвердилось в 2012 году, уже было ожидание того, что цена должна идти наверх. Какие причины для этого, абсолютно не важно. То есть, в принципе, финансовый рынок подсказывает, как это ожидать. Теперь прошу обратить внимание вот на что. Так, сейчас, секунду, я вернусь к недельному графику. То есть, вот эти пять лет, вот они, сейчас, секунду, поменяю цвет, вот, вот они, эти пять лет, э, так сказать, в более крупном масштабе. И вот она, это прямая, которая говорит о том, что рынок ожидает роста. Вот. Это вся картинка. Я сейчас вам покажу другую, так сказать, другой график, где вы, собственно говоря, увидите, можно сказать, начало вот такого же приблизительно ожидания, которое показывает график. Сейчас секунду. Вот. Значит, это график дневной, фактически, здесь вот этот. Вот. Сейчас я. Меняю цвет. Беру кисть и показываю. Вот это вот начало 2018 года. Вот. Ну, это как раз буквально июнь, 30 июня. Вот здесь вот. Так вот, как раз обратите внимание. Вот фактически это поддержка, как это называется. То есть разговор о том, что этого следует ожидать, повышение цен. Ну, в принципе, это уже, так сказать, заложено в цены. Вот все вот эти вот движения, вот эти вот движения наверх, они, собственно говоря, говорят о том, что те, кто торгует на рынке, кто делает деньги, они это ожидают и хотят. Так, теперь вернусь назад к месячному графику. Вот тот период, который я сейчас показал, это вот этот вот период. Вот он. Ну, в принципе, вот это вот его часть. Вот эта вторая часть. Так вот, значит, что следует ожидать? Следует ожидать, что вот в районе где-то 67-70 рублей, если увеличить, я сейчас это сделаю. Вот. Значит, вот здесь вот есть уровень. Вот этот уровень. От 67 до 70 рублей это уровень сопротивления, по которому достаточно активно шла торговля в предыдущие периоды. Вот. это чисто технический анализ уже этих графиков. Так вот при пробитии этого уровня цена вполне может подняться и на 100 рублей и на 130 рублей. Такой вариант не исключен. Вот, поэтому нам всем будет очень весело. Конечно, нет желания у всех этих толстопузиков объяснять и предупреждать людей о том, что вот так и так. А как они делают, собственно говоря, так, чтобы народ ну, не волновался, видел хорошую картинку и все прочее. А очень просто. Тоже, собственно говоря, практический вопрос. Так, сейчас я картинку постараюсь убрать. Вот. Так. Значит, ситуация, очень простая, потому что я предлагаю вам обратить внимание на такой продукт, который выращивает в Российской Федерации. Это зерно. Вот. Ну, в принципе, не только зерно, но ключевое зерно. Значит, как в прошлом году по осени говорили о том, что собран отличный урожай, 120 миллионов тонн зерна. Вот, и о том, что 120 миллионов тонн зерна, по-моему, был продано за границу. Вот. Дальше встает вопрос, а ведь на прилавках магазинов вроде хлеб есть, булки тоже есть, все вроде хорошо, замечательно. Только давайте не забывайте о том, что на сегодняшний день действуют еще такие вещи. Для того, чтобы вот снизить накал проблем так сказать, в населении, и чтобы успокоить население, чтобы так сказать, они ну, были достаточно спокойны, не ожидали никакого кризиса, собственно говоря, не готовились к нему. Можно сделать таким образом, в некоторых случаях понизить массу буханки хлеба. Но этот процесс уже давно был. Сейчас, как я могу предположить, я высказываю свое личное мнение. Они просто-напросто да, добавляют все больше и больше всех этих там, химикатов, которые или так сказать, так сказать, работают как дрожжи, или там, разрыхляют там, продукт. Ну, в общем, в любом случае... Э, так сказать, по организму человека все это бьет, никуда ты этого не спрячешься. То есть я говорю о том, что современные технологии, про которые, вероятно, в школах говорят, что это у нас прогресс, у нас все замечательно, вот, э, применяется в данной ситуации, на мой взгляд, против так сказать, самого человека. И один из показателей этого, в принципе, одна из причин э, так сказать, уже... Социального кризиса может быть, так сказать, сработать и та рождаемость, которая, в принципе, какого-то 1 марта по каналу Звезда депутат Московской городской думы, фамилию не помню, сказал о том, что каждый пятая, так сказать, семья не может зачать ребенка. Вы сами думаете, что 20% молодых семей не могут зачать ребенка, когда это такое было. То есть повод для того, чтобы в стране начался кризис, он есть, он никуда не денется. Вот, поэтому, если же, ну немножко я это ушел, но если вернуться к тому же самому хлебу, к той самой нефти, к тому самому газу, ну я развернусь к тому, что было там сто и больше лет назад. То есть я вернусь к царской России. В то время тоже вывозились массовые объемы зерна, но это нисколько, так сказать, не снижало количество голодающих в Российской Федерации. Потому что тогдашним купцам, которых на сегодняшний день хвалят, им поют всякие овации и, так сказать, ну, нахваливают царский период, как фран... помните песенку про французские булочки, да? Вот. И вот, собственно говоря, тем же самым школьникам откровенно, ну, на мой взгляд, откровенно врут о том, что все было хорошо и замечательно, вот, все были сыты. Нет, я от своих дедов и прадедов знаю о том, что э, была голодуха, было сложно, э, о том, что нужно было платить налоги, нужно было за аренду земли платить деньги, а где брать деньги, одеваться некуда, раз ты, так сказать у тебя денег нет, то иди нанимайся батараком к кулаку, никуда ты от этого не спрячешься, потому что налог платить надо, иначе тебя выгонят. За землю платить надо, если ты, так сказать, у тебя земли мало, напомню, в то время, в те времена, в царские времена, значит, землю давали только на мужиков. То есть женщина, девочка не, ну, не считалась за человека не считалась за человека. Перспектив у нее фактически не было. Вот. А землю давали, так сказать, на мальчиков, неважно там какого возраста. И, собственно говоря, если есть старики в семье, значит, вот на мужчин. Все. Если у тебя в семье одни девчонки, у тебя нет земли, у тебя нет возможности выжить. Ты в любом случае будешь ходить, так сказать, в залатанных штанах. И никакие французские булки ты никогда не будешь пробовать даже на нюх. Вот про это всячески сейчас замалчивают нынешние современные буржуазные так сказать, школы. Вот. Я просто такой экскурс в историю ушел, потому что фактически вот та ситуация, она тоже созревала. Сейчас, сейчас у нас ожидание экономического кризиса, да, оно есть, Индикатором этого являются именно вот эти вот финансовые инструменты, то есть финансовый кризис. И еще хочу обратить внимание. Сейчас я вернусь к тому графику. Так, вот посмотрите. Значит, обратите внимание. Между 2009 и 2014 годом было 5 лет. Значит, здесь вот последний вынос, который был там 86 рублей за доллар 2000, 2016 по 2018 год, который еще не кончился и который еще, так сказать, не пробил сопротивление, прошло уже, ну, считайте, что по окончании 2018 года будет, будет 3 года. Я, в принципе, ожидаю, что к концу года как раз где-то на уровне там... С 70 рублей мы остановимся, если не произойдет какой-то сверхсложный, так сказать, экономический, ну, экономические какие-то проблемы. Я не знаю, там, вдруг Америка, что называется, поднимется на рога и скажет, вернее, не Америка, а, так сказать, американская буржуазия, потому что вот, поднимутся на рога и скажут о том, что так и так мы вводим... Против вас санкции. Ну, какие санкции? Ну, начнут, вот, как против Ирана, давить на так сказать, другие государства о том, чтобы как и у Ирана не покупали нефть, не покупали газ. Ну, на сегодняшний день это достаточно сложно, но такое не стоит исключать. Такое тоже возможно. Вот. И тогда, в принципе, вполне возможно, что сразу бегу и действительно на 100 рублей улетит цена. Вот. Хотя, в принципе, я бы этого сейчас не ожидал. Вот. Но в то же время вопрос о цене на нефть тоже здесь я затронул, тоже индикатор. Даже при падении цены на нефть, даже при росте так сказать, цен на нефть, нам по-любому, нам простым так сказать, гражданам, обывателям, не следует ожидать, что у нас от этого упадут, так сказать, снизятся цены, снизятся, снизятся тарифы. Нет. Как пред, пред, перед этим говорили мои же, так сказать, соратники, единомышленники, они правильно сказали о том, что в любом случае буржуазии требуется прибыль, прибыль, еще раз прибыль. Их больше ничего не интересует. Их, только, их интерес только в этом. Ну, а там, где прибыль и сверхприбыль, там и, естественно, желание власти. Кроме всего прочего, тем, кто очень, так сказать, лелеет себе, как бы выразиться, американскую мечту, я бы посоветовал запомнить одно правило. Когда наступаешь переднему на пятки, можно получить его лоб. Так вот, вы, ребятки, которые таскать сделали уже не один миллион которые таскать встали на ноги и считаете что все будет хорошо и замечательно я бы посоветовал вам немножко таскать подумать о том что что вас там наверху куда вы таскать рветесь в разряд там свыше таскать 500 миллионов рублей. Вас там никто не ждет. То есть будут приняты всевозможные меры, чтобы вас там не было. Вот такая вот, в принципе, ситуация. Поэтому на сегодняшний день в качестве индикатора следует принимать и рассматривать это движение курсов валют. Которые кто бы как бы ни пытался там прикрыть, спрятать, от этого не спрячешься. Вот такая вот ситуация. Потому что крупный капитал всегда будет, даже средний капитал всегда будет пытаться сохранить, так сказать, свои деньги. Крупные, я имею в виду, капиталисты. Вот. Крупные буржуазии, средние буржуазии. В любом случае они будут, и поэтому, не имеющие возможности, ну как бы выразиться, спрятать деньги на Западе, они будут их, так сказать, загонять в валюту. А отсюда будет движение на рынке. И пока рыночная экономика на дворе, перспектив положительных я не жду. Точно так же, как и все эти фэнтези про конкуренцию. Потому что, ну что такое конкуренция? Это когда два кошелька дерутся между собой. Вот что такое конкуренция. В принципе, все. Поступай микрофон. Ясно, Спасибо. То есть при капитализме нам, кроме песен о хрусте французской булки, ничего хорошего не светит. Нам, трудящимся, я имею в виду. Да, Юрий Владимирович, еще хотел э, заметить, все-таки, дабы не утомлять наших зрителей э, длинными налогами, все-таки э, придерживаться регламента ну, где-то в 5-7 минут. Хорошо? Вот, товарищи, будут какие-то дополнения по сказанному, может быть, замечания, либо возражения? Да, пожалуйста, Павел Викторович. Ну, возражений у меня нету, все правильно сказано. Я хочу, чтобы наши зрители, наконец-то, ну, как-то, я не знаю, прочувствовались или поняли, не все меряется рентабельностью. Как только Хрущев стал включать рентабельность в проекты государственных, страну развалили. Рентабельность на прищепке какая должна быть? А нужны продукты для потребления каждодневного. А если мы будем все кидаться только в прибыль и зарабатывание денег, а мы тогда уробим все. Все уробим. Кинулись в бензин. Все капиталисты сейчас, все, которые возможны, возможные участники рынка по бензину, все хотят заработать денег. И фиолетовым даваться, то есть да, уборочный, да, пассивной, да, то, что это ложится себестоимость будущего продукта. На бензине все хотят заработать. На зубной боли все хотят заработать. Не могут быть все стоматологами. Не могут все быть бизнес-королями на бензине. Не могут. А как делать нерентабельные вещи? Мы докатились до такого состояния, что коррупция... Скажем, я тут читал недавно одну интересную статью. Мы капсуля импортные закупаем военном, для военной промышленности. Порох импортные закупаем, гильзу закупаем импортную. Потому как у нас столько посредников, столько кумовьев, салатовьев, племешей и всяких родственников, что это просто ужас. И каждый хочет себе наварить кусочек. Нет производства в стране, нет продукта, который мы производим для потребления. Везде одна рентабельность. И эта рентабельность нас угробит. В Китае с начала года пять раз снизилась цена на бензин. Пять раз. А страна, посмотрите, во сколько раз больше нашей. И количество людей во сколько раз там больше, чем у нас. Но Китай идет по социалистическому сценарию. Как бы там ни говорили, что бы ни говорили о Китае. У них там есть родимые пятна капитализма. Но диктатуру пролетариата и задачи коммунистической партии Китая никто не отменял. Они двигаются. И раз в полгода они расстреливают коррупционеров и чиновников, которые грабят собственный народ и страну. И они идут и двигаются в этом направлении. Я хочу, чтобы люди наконец-то услышались. Не во всем нужна рентабельность. На производстве гвоздей, прищепок, трусов, резинок и все остальное. Как там получить рентабельность? А есть куча продуктов, которые нам необходимы для выживания. собственной как нации. Как русской цивилизации. Я не знаю, когда обычных людей достучаться. Я все. Ясно, спасибо. А, ну, по поводу рентабельности и прибыльности отдельно взятого предприятия, тут, как говорится, э, как, э, двух мнений быть не может. Это Понятное дело, что с введением этого у нас и пошел э, развал, так сказать. А, что же касается Китая, то, ну, я думаю... А, Наличие или отсутствие диктатуры пролетариата в Китае мы в одной из наших следующих передач поговорим, это не тема сегодняшней передачи, поэтому застрять внимание мы сейчас на этом не будем. <связать> а, а, что, Дмитрий Викторович? Говорю, Да, правильно, застрять не надо на Китае, дело в том, что там многие работают за чашку риса. Да. По по теме сегодняшней передачи есть и, еще и, что и, добавить, передача, ну, товарищей Передача получилась интересная. Мне вот было интересно слушать Юрия. Он более подробно разжевал. Ясно, спасибо. Ну что же, больше, наверное, дополнений нет. Будем считать тему ущерпанной. Вот, у нас есть вопросы от зрителей, правда, не совсем по теме некоторые. Ну, как, товарищи, сможем ответить? Их не, не, столь, не столько много. Возражений не будет, даже если не по теме. Не возражаю. Хорошо. Так, вот наш один из наших зрителей спрашивает. Вы читали экономические проблемы социализма в СССР, Сталин? Ну, попробую ответить сам. Здесь некоторыми нашими товарищами уже эта работа упоминалась. Да, читали. И как раз-таки этой теме у нас и была посвящена тема одного из предыдущих эфиров. В принципе, как бы, дабы, дабы не тратить время сейчас наших зрителей, я рекомендую вот задавшему вопрос ознакомиться с этой передачей, пересмотреть, если у него эти вопросы останутся, ну, перезадать их или более конкретизировать, что он, что он хотел конкретно спросить. Так, следующий вопрос. Есть несколько определений капитала. А какое определение капитала вернее? Ну, вот э, товарищ не уточняет э, ни одного определения. Кто сможет ответить на вопрос? Ну, я попробую. Если да, позвольте. пожалуйста. Пожалуйста, Дмитрий. А, прошу прощения, видео не включу, у меня тут проблемы со связью. Вот. А основные, какие есть определяющие стоимость, определяющие критерии, так сказать, Ключевые факторы, которые определяют капитал. Первое. Капитал – это самовозрастающая, собственность, это самовозрастающая стоимость. Самовозрастающая стоимость. Второе. Капитал – это процесс отчуждения труда чужого. Когда наличие частной собственности на средства производства позволяет капиталисту методом экономического принуждения получить прибавочную стоимость. Вот это второе определение капитала. Третье определение капитала, которое у нас есть, это, исходя из первых двух, это, соответственно, частная собственность на средства производства. Еще можно добавить к этому, что капитал ⁇ это возможность организовать трудящемуся преграду на э, к его труду, то есть как бы когда возможность его доступа там к станкам, к оборудованию, к чему угодно, к материалам этим, она ограничивается капиталистом. То есть капиталист по своему желанию может либо позволить трудиться, либо не позволить трудиться, то есть вот явление безработицы в этом плане. Но как бы вот все вот эти вот ключевые факторы, которые перечислены, они смыкаются в одно, они смыкаются в, одну, в одно цельное понятие, которое мы можем исследовать в рамках там буржуазного общества. То есть исследовать само явление капитализма, капитала, противоречия между трудом и капиталом. И в этом плане, мне кажется, ну не неверно искать какую-то вот какую одну грань, которая будет самой верной. Да? Это что касается марксистского восприятия. Но помимо этого, есть различные наверняка либеральные трактовки, что такое капитал, как, как это производится и там какие-то, возможно, бесчисленные определения либеральные. Они мне, могу сказать, что малоизвестны, но вопрос том, для чего нам нужно понятие, для чего нам нужен введенный термин, он нужен нам не просто для красоты, а для того, чтобы он что-то нам объяснял. Вот, допустим, определение Маркса, капитала, оно дает нам понимание расширенного воспроизводства, оно нам дает понимание неизбежности кризиса, дает возможность их даже предсказывать и прогнозировать, оно дает нам понимание... Классов. Оно дает нам понимание необходимости классовой борьбы. Оно нам даже, можно сказать, дает понимание формационной, и теории, формационной теории и классовой борьбы как источника развития э, исторического процесса на определенном этапе. Что дает либеральное понятие капитализма? Ну, это вопрос риторический, я думаю. Вот, поэтому, товарищи, определяйтесь сами, какое понятие капитала вам наиболее верно. Понятие, наверное, либеральное понятие капитализма дает нам понимание невидимой руки рынка, которая, ну, в моем представлении не работает. Если у кого-то из вас, товарищи, либеральная рука рынка работает, а невидимая рука рынка работает, ну, значит, для вас капитал есть. Капитал в либеральном смысле есть. Вот, спасибо. Спасибо. Ну, здесь, наверное, стоит исходить из того, что какая цель, какова цель в исследовании понятия капитал, да, то есть какая цель изначально ставится. Вот, далее идем по вопросам. Чем отличается капиталист от буржуя? Ну, здесь... Вопрошающий наш зритель спраш... это... поясняет, что это слова синон... синонимы, как бы. То есть намекает на... на то, что слова синонимы. Кто сможет ответить? Чем отличается капиталист от буржуя? Ну, может быть, я попробую снова Да, если по... Пожалуйста. Если да. Товарищи, не против. Ну, О, хотел... а, в принципе. А, да, Андрей, конечно. Ну, давайте тогда Андрей, потом Дмитрий, если, я, я, если я... будет что-то да. Я, да, я да. попробую. Можно. Хорошо, хорошо. Ну, дело в том, что буржуй, буржуй да? Буржуй и, и, и капиталист. Да, ну, я помню. Буржуазия и, капит... и кап... буржуазия и капиталисты. Буржуазия – это, если смотреть в историческом плане, то это присущие имена на этапе зарождения капитализма. А капиталист, это, это слово становится актуальным, когда происходит монополизация. Ну, вот это самое основное будет наверное, различие. То есть это связано, допустим, с теми же буржуазными революциями 19 века, там, еще раньше во Франции, 1789-1799 года, да, потом там, там происходила различная реставрация тех же монархий. В итоге сейчас у Франции, насколько я помню, Пятая республика. То есть вот это и есть само, само отличие вот, буржуазии, это зарождение капитализма, конкуренция, а уже непосредственно сам термин капиталист, это присуще уже эпохи монополизации. Спасибо. Дмитрий, будет что дополнить или, в принципе? Ну, в принципе, позволю очень кратко себе дополнить насчет того, что капиталист это объединить на данный момент, если мы говорим о более-менее научном термине да, капитализма, то, то капиталист это любой, соответственно, собственник, который владеет частная собственность на средства производства и э, работает. Да. Бур, буржуй это в значительной степени эмоционально окрашенное выражение. То есть мы, как бы говоря о буржуи, мы вспоминаем все эти действия буржуазии, все ее э, бесчисленные преступления против пролетариата, которые на этап, на различных этапах классовой борьбы она против, против него вела. Да? Вот. А сам капиталист, он в свою очередь может быть как мелкобуржуазный элемент, то есть когда он преимущественно сам трудится на своих средствах производства, он может быть соответственно уже промышленный капиталист, это когда он хоть и в основном использует наемный труд при создании продукта, но сам руководит этим процессом. Он может быть капиталистом ренте, то есть тем, который уже ничего не организует, ничем не занимается, но только извлекает вот прибыль, только паразитирует, вот. И как бы вот эти три категории, они внутри слова, внутри капитализма, внутри самого термина капитализм, вот можно их разделить. Но как бы все они, если мы оцениваем их мировоззренческую позицию, классовую позицию, все они в конечном счете для них будет справедливо там. За исключением, может быть, вот мелкобуржуазного элемента, который двойственный, да, он имеет, с одной стороны, и буржуазную природу, и как бы сам трудится, поэтому он может, в принципе, понять и пролетариат. И здесь, как бы, задача уже коммунистической партии и пролетариата правильно, правильно работать в массе. Ну, а вот ко вторым двум, к ним, в принципе, вполне справедливо будет термин и буржуй, потому что это именно негативная эмоциональная оценка, которая должна быть у которой понимают и помнят, и чем закончилась история Парижской коммуны, как наиболее яркая вот... Дмитрий, связь лагает когда собственно ну и чем закончились вот эти вот революции а, да, тогда бы я... Ну, тут у Дмитрия пропадала связь Но я думаю, наши зрители в целом поняли ответ Я просто постараюсь подытожить По сути, на сегодняшний день Это одно и то, что буржуи, что капиталисты Тем более для нас, трудящихся Так, следующий вопрос Uh, так, у капиталиста первично жадность или конкуренция между капиталистами? Такой вот вопрос. Кто? Да, пожалуйста, Андрей. Павел Викторович, потом. А нет, я уступлю тогда за вопрос. Павел Викторович, пожалуйста. Жадность. Тут однозначно ответа. Какая конкуренция? Они заботятся только о своих желудочно-кишечных отношениях. Нет там больше ничего. Какая там конкуренция? Набить свою путь и все. Жадность в основе лежит. Либеральный фашизм где я сверхчеловек? Я крутанулся, я смог, а вы говно. То есть это выходит из психологической проблемы. Нарциссизм. На, у нас сейчас в обществе 40% такого населения, где я сверхчеловек. В этом проблема, а из него все остальное вытекает. Жадность, еще раз говорю, я закончил. Ясно, спасибо. Андрей, дополнения будут? Или... Да, я немножко свой взгляд из, буду излагать. Я думаю, что жадность, тоже согласен, но есть такой небольшой нюанс. То есть сейчас, так как, наверное, самая основная причина, да, это отсутствие конкуренции. Ну, в принципе, и в конкуренции была тоже жадность. Но сейчас, так как у нас установилось, установился, вернее, глобальный либерализм, поэтому, естественно... Либера... А... Либеральный глобализм. А, прошу прощения. Либеральный глобализм перепутал, извиняюсь. Жара в все-таки дает о себе знать. Да, немножко. Ну, это просто были... На митинге Навального, может быть, это Ну, Навальный тоже <плохо>, плохо воздействует. Да. Положительного мало. Ясно. Ну, что ж, товарищи, на сегодняшний, на текущий момент вопросы от зрителей в чате закончились. Давайте попробуем подвести некоторые итоги. Ну, скажем так, итоги нашей передачи, ну, товарищи все выступающие, в принципе, были едины в одном, что современная Россия является страной победившего капитализма, как и большинство стран мира. А значит, и кризисы в нашей стране будут происходить неизбежно. А с ними... И все прелести, все ништяки капитализма, как я это называю. Безработица, голод, нищета и прочее, прочее, прочее. Второе, что можно сказать еще по сегодняшней теме. Весь, и товарищи это наглядно показали сегодня, в том числе в очередной раз. Весь исторический опыт показывает, что неизбежным спутником кризиса являются разнообразные войны. А значит, капиталисты ради собственной наживы снова и снова будут гнать трудящихся на бойню в виде пушечного мяса. Остальных же ждет каторжный труд во имя великой нации, в кавычках, естественно. Голод и страдания все те же. Ну и третий момент по сегодняшней передаче, завершающий. Экономические кризисы и их последствия не являются обязательной частью общественной жизни. Опыт первых пятилеток, это вот о чем в том числе и Павел Викторович говорил, и мы неоднократно на наших эфирах, наглядно нам демонстрирует возможность постоянного и бескризисного роста экономики. Но не выбросив систему нажива, вот эту вот позорную, порочную систему нажива капитализма на свалку истории, не передав средства производства в собственность трудящихся, не установив диктатуру пролетариата, наконец, мы никогда не избавимся от этих кризисов. Так что, товарищи, Уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол», думайте, читайте, изучайте, анализируйте. А мы на сегодня заканчиваем. Я с вами прощаюсь. С вами было информагентство «Ледокол» и я, Мерзликин Вячеслав. Спасибо нашим участникам, спасибо за внимание. До свидания. До свидания.